Не все исправить в нашей жизни можно. Порой бывает трудно зачеркнуть больной осадок слов неосторожных, обидевшему руку протянуть, поссорившись идти на примирение, утраченное снова обрести. И не всегда возможно возвращение туда, откуда поспешил уйти. Но есть один момент между возможным и неизбежным. К пропасти скользя, пытайся сделать все, что только можно. Не дожидаясь горького, нельзя.